присутствующих я положил все-таки на пленочку да спасибо красиво, большое что вы учили наше пожелание <смех> вот. а, набиваем верхний профиль они бывают разных размеров бывает уже бывает толще на широких створках мы используем широкий профиль uh -huh. на узких створках мы используем ну, 45 миллиметров мы используем 29 миллиметров и еще два варианта нижнего порога либо 23 миллиметра uh -huh. или те же 29 миллиметров Равные вертикали, обычно 29 мм мы их не меняем. Вот Поправили веревочку аккуратненько. И набиваем в угу. Переходим на эту сторону, набиваем эту Низкий бережом, это самое ценное, самое сердце. Ну да. То есть если, не дай бог, во время монтажа мы перебиваем нитку, то связать тебе не получится связать к сожалению не получится да? то есть это я такой момент я... на нем надо акцентировать конечно я обычно так немножко оттягиваю его ручкой угу. попадаю дальше набиваю. то же самое делаю с этой стороны чуть-чуть оттянул веревочку угу. чтобы не, не перебить острым краем алюминия Забыл отворку взять. А, ничего страшного. Да, да, да, Поддержим. Нет, нет, нет Я же один Здесь. ставлю. А, вы да, один не ставите, нет. Александр, извините. Вот. Угу. Есть два варианта. Вариант первый. Удобно. Берем конструкцию, переворачиваем ее вверх ногами. Угу. Удобно будет снять. Рукой придерживаем створку верхнюю, чтобы она не провисала. Угу. Находим винтик. А, вот, ну, то есть вы видите, что.. Да, угу. И аккуратненько они сильно его подтянули. Лучше наоборот, да, у вас не будет провисания после то, угу. то есть вот эти самые винтики, которые отвечают за регулировку натяжения, да? да? <клышленный пластик> И теперь Проверяем, теперь. Проверяем да. да. А можно вас попросить зайти за нее, чтобы подписать? Ага. О. Вау. Вау. Замечательно. <связь> Снова ну что, не прерываясь, попробуем. Да, теперь сама установка. Подносим а может установку все-таки уже включим в живом эфире? О, а у нас есть. еще раз, да? да, да. Время вот. Обычно я использую струбцинку. Угу. Замере делаю. по наплаву внутреннему. Угу. По, как обычно, москитки. Я делаю плюс 10 миллиметров на скос профиля. Ага. Поэтому Понятно. когда я ставлю москитку, она мне получается четко по краю. Угу. Струбцинкой поджимаю. Вот. И начинаем с нижнего угла. Угу. Вывожу ровненько, беру саморез. И специальное место там. Угу. Угу. Первый угол есть. Потом беру вертикаль, Выложу, чтобы было ровно. Угу. Красиво. Ну это тот самый случай, когда вам и скамеечка не нужна, ни лестница. Да, когда вы достаете. Дальше я проверяю. Ага. что Делаю верхний против. И нижний. Да. Да. да. А теперь будет крепиться. Светка? Да. но сетка укреплена. Да. Но что получается? Есть легкий угу. Да, люфт. люфт. Чтобы его убрать, я использую любой саморез, подлиннее. Uh -huh. Uh -huh. Смотрите, видите, есть небольшая несоосность. Здесь uh -huh. коснулась внизу щель. Uh -huh. Это убирается очень просто. Натяжение я чуть нижнего элемента. Uh -huh. Понятно. Чуть-чуть, чуть-чуть на сильнее натянул. Не сильно, очень. И у нас уже ровненько. Uh -huh. А там отпустили или тоже подтянул? Получается, да? Там я подтянул, а здесь немножко ага, отпустили. все понятно. Угу. Теперь она ровненькая, и после этого я все плюсы драме Еще я с тобой всегда ношу. Карандашик угу. Что-то сделать, это то, что красиво. А вы про... Это, кстати, нау-хау. Ну, нет, это стандартный вариант для, для, для хороших людей. Угу. Вот. То есть просто мы его не видим, да? Да. Угу. Это просто ровно. Угу. Это чисто мы убираем древес, вот это вот. Понятно. Это, на самом деле, необходимости нету, продувания нету, комаров проползания нету, но это для того, чтобы просто людям было комфортно. Ну, Надеваем декоративные капочки, угу. сетка работает. Отлично. Что еще делаю? Ну, как бы как вариант получения работы. Я использую стандартный силикончик. Угу. Делаю залезть пшика. Тут направляющее, да? Да, да. да? Замечательно. Вот такой вариант работает. Да. Все. Все. Денькуем, пане.